Наша организация занимается выпуском продуктов, которые необходимы для создания конверных лент, армирования ластомерных материалов, в том числе армирование шлангов, напорных рукавов. В том числе занимаемся выпуском, являемся одним из крупных поставщиков швейной нити и лент технических. У нас расширились объемы, возможности, потому что, ну, как и было отмечено, стало больше обращения от наших клиентов, как старых, так и новых. То есть, и больше скажу, даже стало обращение по тем продуктам, которые мы ранее заявляли, но они были не востребованы. Без перерывов, без выходных, ночные, дневные смены, работы, все время нет простоя.